Я создам свой проект. В таком же формате, где полноценная учебная группа э, в течение всех четырех лет обучается предпринимательской деятельности, это инновационная история. Что мы знаем о лекарствах? Эти положительно заряженные фрагменты способствуют сродству нашего вещества, то есть оно может эффективно взаимодействовать с бактериальной, э, бактериальной клеткой, соответственно. Химические вещества испаряются? Мы уже в течение 8 лет исследуем э, термодинамику фазовых переходов органических неэлектролитов. В принципе, э, на кафедре физической химии эти исследования э, начались еще раньше. Всем привет! В эфире Универньюс, а в студии Максим Мартынов. В стенах Казанского федерального университета состоялся университетский торжественный вечер, посвященный Международному женскому дню 8 марта. Подведение итогов конкурса «Женщина года», «Мужчина года», «Женский взгляд». Подробнее о мероприятии узнаете в одном из наших следующих выпусков. На базе Казанского федерального университета состоялась встреча с председателем Комитета Государственной Думы Российской Федерации по малому и среднему предпринимательству Александром Деминым. Что обсуждалось на мероприятии, расскажем далее.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 Александр Демин предложил изменить систему селекции новых кадров. В таком же формате, где полноценная учебная группа э, в течение всех четырех лет обучается предпринимательской э, деятельности, это инновационная история. И задача капитанов была как можно больше практических э,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 На сегодняшний день они активно занимаются разработкой новых антибактериальных веществ и возможностью их практического применения. Подробнее расскажет моя коллега Алина Красильникова.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 Изначально вся эта идея создания таких вот соединений да, была еще предложена моим научным руководителем профессором Стойковым Иваном Ивановичем. Он сейчас является заведующим кафедры органической медицинской химии. Мы как раз планировали синтезировать и сделать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 методов поиска новых антибактериальных препаратов. Ученые Казанского федерального университета сделали фундаментальные исследования на основе тякелексоренов. Данный метод в научном сообществе использовался впервые. Вскоре специалисты перейдут на следующий этап – проведение клинических испытаний. Алина Красильникова, Фарид Захитоглы,